Добрый день, уважаемые слушатели Академии СПА. Меня зовут Конькова Алла Сергеевна, я профессор Международной академии образования, и сегодня мы поговорим о воспалительных процессах. В нашем организме происходит всего два процесса патологических: это воспалительные и дегенеративные или некротические. Поэтому у нас либо температура высокая, либо температура низкая. Либо давление высокое, либо давление низкое, либо что-то воспаляется, либо что-то отмирает. Собственно, других процессов в нашем организме и нет. Воспалительный процесс ⁇ это тот процесс, который позволяет нашему иммунитету усилить работу внутренних органов, но ну и, собственно, усилиться естественным образом. Поэтому, когда есть у человека температура, то все знают, что ее не обязательно снижать тем более ужасными э, синтетическими препаратами, а немного помочь собственному организму. Ну, например, обильным питьем. Это самый простой способ, потому что наш организм в основном состоит из воды, причем морской. И если ее пить в э, удобной для себя форме, ну, например, столько, сколько влезает э, на вкус, было бы, чтобы приятно, естественно, то... Наши воспалительные процессы могут снижаться естественным образом, потому что организм начинает абсорбировать, вернее, это вода, начинает абсорбировать те процессы воспалительные и те межклеточные связи, которые нарушены, и выводит все естественным образом. Но если вдруг нам надоело пить, ну или к этому мы хотим еще что-то добавить, что вполне естественно, то мы можем использовать наши меридианы. Это та энергетическая система, которая позволяет нам не только эмоционально себя восстанавливать, но и физически чувствовать себя здоровыми и создавать то, что мы в этом для себя в этом мире ставим, какие мы ставим для себя задачи и что мы хотим достигнуть. Так вот наши меридианы, которые есть у нас, это собственно те связи, которые позволяют нашему организму быть в форме. Для этого можно использовать так называемые чудесные точки, о которых мы говорим на занятиях. Их не так много, но их надо знать. Например, где находится точка жизни или точка молодости, или та точка, которая отвечает за то, чтобы давление в нашем организме было нормально. Ну а также надо знать, каким образом снять воспалительный процесс. Воспалительный процесс чаще всего, как я уже говорю, это пониженный иммунитет, который нужно усилить. Поэтому необходимо использовать меридианы, отвечающие за пищеварительную систему. Это меридианы, относящиеся к так называемым ножным меридианам. Это меридианы печени, желчного, желудка, поджелудочной и, естественно, туда же у нас относятся меридианы, которые отвечают за эндокринную систему, то есть за все те процессы, которые позволяют нам регенерировать новые клетки и выводить отжившие свое благодаря метаболическим процессам, которые усиливаются благодаря эндокринной, усилению меридианов эндокринной системы. Поэтому мы обязаны использовать меридианы мочевого пузыря и меридианы почек. Ну и дальше мы начинаем перераспределять те воспалительные процессы и те энергетические проблемы, которые у нас есть, благодаря так называемым золотым треугольникам. Для, э, для мужчин это у нас так называемые иньские треугольники, а для женщин яньские. Собственно, по этому принципу и э, так живет э, весь э, восточный мир и строится вся восточная медицина. Это не так сложно, но с точки зрения западного человека мы решили как психологи проанализировав эту систему восточного энергетического снабжения нашего тела, переложить это на психосоматическую основу и одним из факторов который может нам в этом помочь является аурикула аурикула это система подобия это четкое подобие нашему телу, при этом если наш Организм находится сбоку, то есть у нас левая ушка отвечает за правую сторону тела, правое ушко за левую сторону тела. И когда мы будем воздействовать на точечки, которые полностью соответствуют вот этим нашим нужным точечкам, нужным меридианам и нужным зонам, которые четко соответствуют нашим органам, то мы можем избавиться от любого воспалительного процесса ну, буквально за считанные дни. Поэтому задавайте вопросы, ставьте лайки, ждем вас, на вас на наших занятиях. Всего доброго!